Если ваш муж или любимый человек ушел от вас к другой и вы хотите его вернуть, то сделайте следующее. Чистите лук и вонзите у него две булавки как можно глубже. При этом прочтите заговор, указанный в этом видео, три раза. Затем вытащите заговоренные булавки и одну приколите к одежде вашего человека, а другую к любой мебели в вашем доме, так, чтобы ее не было видно. Луковицу положите куда-то, чтобы никто ее не смог найти. Дождитесь, пока она начнет гнить. Потом возьмите ее, скажите всего одно слово, сделано. И выбросьте в мусорное ведро.